Всем привет! С Вами снова я, Павел Концертный. Сегодня я Вам покажу, как снимать на камеру Супер 8. Чувствуете, какое замечательное эхо? Это очень необычное место для того, чтобы снимать на кинопленку. Наслаждайтесь звуком птичек поющих. Это заброшенный бассейн старинный. Для того, чтобы снимать на камеру Супер 8, Вам понадобится Первое. Не на камеру. В данном случае Quartz 1A8S 2. Эту камеру можно купить на Авито или в магазине, в каком-нибудь этом занимается что техникой, например, в большинстве лаборатории среда, стоимость этой камеры будет от одной до пяти тысяч рублей, примерно. А, стоимость зависит от того, в каком камере состояние. Если вы хотите проверить камеру, заведомо протестированную, работающую, то лучше покупать в магазине. Если хотите сэкономить, то можете поискать на Авито варианты подешевле. Итак, у нас есть камера Варс 1. 8s2 второе что вам понадобится это кинопленка кинопленка Super 8 свежая, производство фирмы Kodak, продается в творческой лаборатории среда это эксклюзивный продавец кинопленки супер 8 на территории российской федерации там хорошие цены и самое главное всегда хорошая пленка в данном случае у меня пленка Kodak vision 3 200 t так Предназначена для съемки в помещениях при теплом свете, но мы с вами находимся на улице, в какой-то степени, наверное, в помещении. Можно сказать, тем не менее, это солнечный свет, поэтому мы будем ухитряться, и что именно мы будем делать, я расскажу вам попозже. И третье, что вам понадобится, это спотметр или экспонометр или любой, любой другой который позволит вам занять экспозицию. Это может быть вполне и iPhone или другой смартфон. Итак, начнем. Вскрываем кинопленку свеженькую. Замечательная коробочка, она нам еще пригодится. Дальше. Коробочка запакована, чтобы никакие солнечные лучи её не повредили. Вскрываем упаковку. Упаковка нам не пригодится. Итак, перед нами пленка. Видите, торчит. Вот она, она, уже этот кусочек засвеченный. Пленка в кассете. Эту пленку нужно вставить в камеру. Итак, вот наша камера и вот наша кассета. Зарядим кассету в камеру. Откроем вот этот вот ключок. Кассету этикеткой в нашу сторону, чтобы мы ее видели, Заряжаем. Камеру. готово закрываем лючок. теперь нам нужно настроить нашу камеру и первое что мы сделаем это выберем частоту кадров она может быть 32 кадра в секунду 24 18 12 и 9 но для кинопленки супер 8 стандартная частота является 18 кадров в секунду именно такую частоту я и поставлю как настроить выдержку да собственно никак в этой камере выдержка зависит от частоты кадров. Если мы с вами выбрали 18 кадров в секунду, то наша выдержка будет составлять 1,43 секунды. Откуда эта цифра? Я ее нашел просто в описании к этой камере. Итак, нам известно, ISO 200, выдержка, которую мы с вами нашли в инструкции, 1,43. Осталось определить диафрагму, для того, чтобы определить диафрагму, нам потребуется спотметр. Что мы на нем с вами будем выставлять? Мы с вами выставим ISO 200. Мы с вами выставим выдержку максимально близкую к 1,43. В моем случае это 1,30, потому что 1,60 будет у слишком короткой выдержкой. Если мы снимаем на негативную пленку, всегда лучше немножко пересветить. И замеряемся экспонометром по нашей сцене в разных местах. Яркие цвета и глубокие тени. И получаем различные значения. Как вы видите, я получил два значения диафрагмы. 22 и 5,6. Какую из них я выберу? Конечно же, 5,6, потому что я снимаю на негативную пленку. Всегда помните, негативную пленку лучше пересветить на 1, на 2, на 3 стопа и даже на 4 стопа, чем не досветить. Для того, чтобы выставить диафрагму, нужно воспользоваться вот этим вот кольцом. Вы смотрите сюда вот, и там видите стрелочку, по которой вы можете выставить диафрагму. А теперь мы будем разбираться с гениальным советским дизайном. Как нам включить фильтр для того, чтобы снимать на танкстен пленку? Вы будете удивлены, но это вот так вот. Это невозможно понять, это нужно просто запомнить. И еще один нюанс. Когда мы с вами выставили фильтр солнечный для съемки на танк пленку, мы немножечко с вами внесли изменения в нашу экспозицию, потому что фильтр съедает примерно один стоп. Но в данном случае это не принципиально, потому что мы уже заложились на пересвет пленки дважды, когда выбирали выдержку и когда выбирали диафрагму. Мы раза заложились на пересвет пленки поэтому плюс-минус один стоп уже не принципиально даже наверное, будет лучше что мы вернули один стоп с помощью этого фильтра если вы снимаете на д Daylight, то этот фильтр переключать в такое положение не нужно и никакого стопа он съедать не будет Ну и последнее что вам нужно знать про экспозицию что вам обязательно нужно иметь с собой ND фильтр потому что как правило солнца слишком много для съемки на кинопленку и нам нужно дополнительно затемнять иначе просто не хватит вашей диафрагмы ну что приступаем к съемке осталось самое приятное завести мотор одного такого взвода хватит примерно на минуту съемки ну что понеслась будем тратить драгоценную пленочку